Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова, ваш тренер ЛФК и эксперт в области здорового образа жизни и нейрофитнеса. Представляю вам новую программу "Стройность по типу фигуры». Программа адресована тем, кто на практике хочет изменить свою жизнь, кто готов от слов перейти к делу и кто способен реально оценить свои возможности. Я помогу каждому из вас подобрать программу тренировок и саморазвития, чтобы вы могли решить индивидуальные проблемы фигуры, чтобы вы могли поднять самооценку и достичь внешней и внутренней карманы. В этой программе на основе синтеза оздоровительных практик, например, как йога ЛПК, пилатес, православные духовные практики и современный фитнес я собрала самые лучшие самые проверенные методики и упражнения, а еще кроме этого использовала последние достижения нейронаук, физиологии и эпигенетики. По форме программа стройность по типу фигуры» напоминает пазл, из которого можно складывать различные варианты программы. Каждый курс состоит из трех блоков упражнений, комбинируя которые вы получаете не одну Сразу 5-6 различных тренировочных программ. Это помогает нам быстрее достичь нужного результата. Типа. В ближайшее время на моем канале на YouTube будут опубликованы ознакомительные ролики. И вы сможете попробовать на себе элементы программы. Более подробную информацию о курсе можно найти на сайте. Ссылка на сайт этим видео. Пишите и заказывайте бесплатную консультацию по WhatsApp или по Skype. Занимайтесь, будьте стройными.